Я лежал на химии, на страшных. Я первые месяцы очень сильно плакал. Ты начинаешь просто, ну, охуевать. Я понял одно, что мы смерт ну, Миллиарды, миллионы уже мало интересуют. Как в связи с этим будет развиваться тиньков? Недвижимость, где у нас нет, ипотека. Ну, мне сделать сейчас 10 миллиардов, чтоб я стоил. Я знаю точно, что я могу. Я свой урок выучил. Там да. посмотрим, как Господь дальше распорядится мной. Так, друзья мои, первая часть нашего интервью с Олегом на канале «Бизнес-секреты», поэтому, кто не смотрел это еще, пожалуйста, срочно на «Бизнес-секреты», первую часть смотрите и теперь приступайте к просмотру второй части. Вот. У нас разные части, поэтому мы совершенно разные вопросы раскрываем в разных, но смотреть их надо именно последовательно. Сперва на канал «Бизнес-секреты», потом на этом канале. Поехали. Итак, Олег, я знаю, что ты завис в Лондоне и долго-долго мы с тобой очно не можем никак увидеться. Расскажи, как ты вовлечен в управление банком, какие изменения произошли в свете твоего ну, вот этого вот изменившегося графика в связи с болезнью? Ну, я особо не занимался day-to-day -day раньше, я в России находился меньше шести месяцев, я больше жил вне России, на акционерном уровне, Последние лет пять. А сейчас я вообще только на уровне... Два раза в неделю какая-то стратегическая зум сессия я подключаюсь, и имейлы. То есть я не занимаюсь объективно я понимаю, многие в не верят, но да. я, я не занимаюсь… Не, ну не ты, а вот так, массово. Ну мне страдающий пишет, Олег, у меня карточка не работает, Олег, кто, Олег, все. Ну я также новости узнаю про банк из новостей. Я стараюсь быть акционером. Понятно, мое имя совпадает с организацией, и это людям трудно осознать. А, ну, конечно же, болезнь сыграла свою роль. Я там 4 месяца вообще провел в больнице, не выходя маленькой комнатке, не дай бог, никому такого, поэтому нет. Ну, благодаря, конечно, современным э, коммуникационным девайсам, так сказать, я на связи со всеми и общаюсь, но в общем и целом, конечно же, я не занимаюсь операционкой. Хорошо, ты сейчас с бизнес-секретами опять возобновил, потому что ты долгое время не делал. Почему? Причина все-таки, давай скажи. Две причины. Первая – это ну, я хочу тоже хотя бы чем-то заниматься и мозг свой э, mm. загружать, чтобы не думать про болезнь с утра до вечера. Хотя вот там mm. я, видно вот такие красные идут штуки, тут у меня вот эта вот реакция трансплант против хозяина. Сижу чешусь тут, а у меня хватает дум про болезнь. И бизнес-секрет это отвлечение. Вот на полтора часика но хотя бы не думать про болезнь. Я не хочу сейчас тут да. нагнетать. Но мне вот уже становится тяжело, потому что полтора часа концентрироваться, знаешь, у меня еще все-таки я не восстановился окончательно. Ну, у меня там такие... Давай скажем так, у меня показатели крови половина от твоих. То есть у меня там Но. половина тромбоцитов от тебя, половина там эритроцитов, половина лимфоцитов. То есть я еще все-таки в таком достаточно уязвимом состоянии, и меня все вот эти... Я даже я фильм еще могу посмотреть, но я больше, лучше сейчас почему сериалы смотрю, потому что мне вот эти серии 45 минут хорошо и все. Mm. Для меня уже тяжело. Ясно. Ну хорошо, что сказал. Тогда мы, тогда мы пойдем оперативнее. Да, это я так намекаю, что я бы уже потихоньку бы тогда... Это первое. Второе, это все-таки, говорили сегодня много про филантропию. Я верю в то, что это филантропический проект. Я говорил про блогера. Я, наверное, один из первых блогеров России, потому что в 2009 или 2010 мы с Олегом Анисимовым выпустили первый бизнес секреты он Собчак. А, и ага. это ты и был, Я даже не знаю, слова «блогер» не было, но по факту я и был блогером. Ага. И мы делали, делали ага. блогинг. Но по факту это филантропический проект. Когда мне сейчас сих, уже пишет, Представляешь, время пролетело быстро, там, сколько там, 12 лет, пишет, я вырос на «Бизнес-секретах» или я сделал бизнес, сейчас таких полно. То есть люди вот смотрели нас с собой и делают свой бизнес. А для меня это кажется крайне важным. Меня все просили и уговаривали. И я думаю, если уж я занялся фондом фонсе филантропией с точки зрения онкогематологии, хочу поднять ее, как Челпан Хаматова, mm. то что ж по мне не делать то, что я изначально делал по факту и являюсь, то есть быть э, филантропом здесь. Потому что никогда бизнес-секреты я не монетизировал, не пытался mm. монетизировать. И здесь нет никакой… Ну, некоторые думают, что тут есть связь с Тинькофф Бизнес с моим, что мы мало… Ну, истории. да, реклама там, ну, там ну, наверное, это работает опосредованно. Кто-то идет в Тинькофф Бизнес, открывает счет, потому что посмотрел «Бизнес-секрет», там что-то какой-то, наверное, там трафик, как мы это называем, есть. Но mm -hmm. это последнее, что меня волнует. В общем и целом, это… Я хочу сделать общество лучше. Это вторая причина. Mm -hmm. Хорошо, давай фонд и новая жизнь, потому что, на самом деле, я настолько вдохновленный. Слушай, ну, с фондом мало пока о чем-то можно говорить. Мы на такой да. стадии, слава богу, зарегистрировали достаточно быстро в Минфине. Да. А, слава богу, там, сказать, первые там, пять человек набраны. Мы встретились там сказать с основными чиновниками, кто курирует э, этот сектор. Ну, они все понятные, да, там, сказать, начиная от премьер-министров, заканчивая администрацией. Все нам выразили поддержку. А. Сейчас мы прорабатываем ряд документов. Вот вы видели, там уже Мишустин сказал, что сейчас будет федеральный регистр. То есть мы в начале пути вот о чем-то похвалиться нельзя. У меня есть мечта все-таки сделать федеральный регистр, чтобы в базе доноров костного мозга в России было несколько миллионов, и чтобы они спасали. А жизни наших, так сказать, людей, так же, как сейчас немцы нам спасают. Вдумайся, что 80 да. всех трансплантаций, которые происходят на территории России, я уж молчу, что в самой Германии, это из трансплантационного материала из Германии. Все нам везут. Да, да, вот это очень интересно, вдохновляет. Вы даже не понимать, что Олег задумал, во-первых, создать или расширить базу данных доноров, насколько я понимаю, она есть, но она очень небольшая, база данных ну, доноров в России. Его по сути нет, да. Второе, повлиять на изменение законодательства, чтобы мы могли, ну как, бы нарастить базу доноров в России, влиять, ну скажем так, на весь мир, ну как, давать свой материал всему миру и пользоваться мировым материалом, да, для наших больных. Ну и, собственно, учить врачей тому, чтобы как этим всем пользоваться так, чтобы, в общем-то, у нас меньше людей умирало по такой болезни. Я так понимаю, просто в России очень большая смертность по этой болезни, именно по причине того, что мы инфраструктурно не Но, организованы. Там совокупность. Отсутствие доноров этом, скажем, 50 процентов, 25 процентов, а. это я сейчас такие прям смело цифры, проценты заявляю, да. примерно. Это не врачей, чем мы тоже будем заниматься. Uh -huh. и 25% это отсутствие транспортационных центров, то есть ну, клиник хороших. Вот я бы так три uh фактора. -huh. Но основополагающим является отсутствие регистра доноров костного мозга и, собственно, доноров. Про банки смотри, сейчас смотрим, когда на всю эту систему, когда Сбербанк становится не банком, а называется так: Сбер все. Ну, собственно, и когда Яндекс становится Яндекс все, ну я как бы это еще как-то ну там, там понимаю, потому что Google все, да, <смех> становится все. Но когда банки становятся все, там у них и e коммерс и там что и автодилеры и, и все, да, все. То есть происходит изменение на банковском рынке. То есть это уже становится не банки, а какие-то ну такие ну агломерации, да, гигантские. В связи с этим Я как подсказываю. Как <смех> <смех> Экосистема некоторые это называют. Пацаны. Да, это такая экосистема-экосистем. Да -да. Поэтому, смотри, что ты об этом думаешь, вот так коротко экспресс. И самое главное, как в связи с этим будет развиваться Тинькофф. Вот. Слушай, я думаю, это неправильный, в этом смысле я себя немножко Иваном Сусанином очищаю, потому что я был один из первых. Мы, я там, мы то придумали эту штуку с экосистемами. Ну как, мы ну, в Китай съездили лет восемь назад и подумали, как бы это у нас, пока мы собирались. Лет пять назад мы стали это делать. Но в какой-то момент стало понятно, что они по финансовым мы не потянем возможностям, и рынок другой в Китае чуть-чуть. Mm. То есть там коллаборация. там, во-первых, очень много малого и среднего бизнеса, а в России нет. В России ну нет коллаборации. Вот простой пример. Мы, там тебе Вичат, там лежат сотни тысяч, а то и миллионы мерчантов, да, то есть, которые что-то продают. Mm, а, yeah. а, а в России то есть, ты должен договориться это, с тремя. У тебя либо Озон, у тебя либо Валберис, э, либо там сам Яндекс.Маркет. И кто там еще, надо думать. Авито. Да? А? Авито, наверное. Ну, Авито это все-таки не Яком. E Я про Яком, e если говорить. И все, e а они, и, они, и, они и, все сами по себе крутые, большие, к ним там на ну, Казлине да. подъедешь. И с ними не договориться. То есть коллабораций в России нет. Все хотят делать все сами. Все сами хотят свои банки. Валберис купил, Озон сейчас покупает и так далее, так далее. Яндекс покупает. Все хотят свой финтек внутри. То есть ни с кем ни о чем не договориться, потому что Россия другая страна. здесь страна монополий или полумонополий. Да? А Китай у тебя long tail такой. У тебя есть, конечно, тоже монополии там, там Алибаба, Джейхат и так далее. Но у тебя потом огромное количество малого и среднего бизнеса, на которой можно строить партнерскую модель, а в России ее трудно строить. Соответственно, у нас денег нету идти в ЯКОМ самим, например, в ЯКОМ, или в кинотеатры самим. Ну, представляешь, что такое кинотеатр? Это миллион, миллиард долларов примерно. То есть снимать сериалы, конкурировать с ОКО, с Иви, а, с Газпромовскими там, вещами. А что такое ЯКОМ? Это, по моим оценкам, 10 миллиардов долларов. То есть зачем нам да. это надо? Наверное, Сбер это может, потому что у Сбера очень много денег, и Сбер это, наверное, будет делать. Мы это делать точно не будем. Мы будем делать, будем развиваться внутри финансовой экосистемы. То есть а -а -а. все, что связано с деньгами, ты сделаешь в Тинькове. Инвестируешь, депозит, застрахуешься, там, сказать, оплатишь быстро, переведешь. За рубеж переводы, но это наша компетенция, например, конкурировать с той же «Золотой короной» или с той же Юни-стримом. У нас там нет. Куча рынков, где нас еще нет, куда мы хотим пойти. Недвижимость, где нас нет, ипотека. То есть это наш будет основной, источник приложений. А, и, ну и лайфстайл, и вещи такие, как… Там, все, что, опять же, при помощи приложений делает человеку жизнь лучше. Это билеты, концерты. Mm -hmm. То есть, ну, все, что совсем близко к кошельку и все, что совсем близко к карточке. Да? А вот там все-таки так это вот якомые аптеки, больницы, медицина, это все-таки немножко, на мой взгляд, надумано. Но, во всяком случае, с нашими бюджетами мы это не осилим. Мне очень нравится твой ответ, и все, что ближе к кошельку, то тем мы будем заниматься, это очень интересно. Кстати, знаешь, твое подразделение сидит в здании, где я, в Рыбаков Таур, и каждый раз, когда я там прохожу внизу, какой-то из людей постоянно подходит ко мне и говорит, я пришел, чтобы вас сделать клиентом э, Тиньков инвестмент. Слушай, видимо, когда-то это случится, да. Потому что уже не, это, как это знаешь, дешевле согласиться уже, да? Да. Хорошо, смотри, все-таки ты следишь за новостями в России, то, что происходит, наверное, очень плотно. Ну, наверное, следишь, да. Все-таки. Да, все-таки, что будет в России? Просто твой прогноз про покупательскую способность людей про траты, про тренды. Вот давай, вот просто у тебя... Я не, есть... очень, я не очень люблю макроэкономику, потому что да. э, я вот не силен. Тем не менее, хеликоптер view у тебя есть какой-то взгляд? Идет, вот. В общем и целом, mm. я думаю, что все будет нормально. Mm. Тем более пандемия, mm. в отличие от других европейских стран, Россия проходит как-то по другому сценарию. Все открыто, все работает. Mm. Спасибо тебе за такой оптимистический тогда прогноз. Мы не видим. Слушай, у нас транзакции растут, у нас транзакция на человека растет средний, у нас растет число транзакций, среднее. Наши все метрики растут. Я не знаю. Трудно, наверное, себе представить, что Тиньков собирает только самых там богатых людей или самых там обеспеченных. Нам же всякие люди уже, будут. мы достаточно большие, открываем, там, я не знаю, полмиллиона счетов в месяц. да, То есть это уже большая так сказать, выборка, это уже большая база. И на этой большой достаточно выборке вот, мы видим, а -а -а. что цифры такие очень хорошие. Мы не видим стагнации. А вообще возможно, что ты, ну, говоря, вообще уйдешь из бизнеса, ну, а может, ты уже давно а, ушел? Мне, вообще мне бизнес не очень интересен, если честно, я тоже а -а -а. говорю. Ну, мне там как-то очень, так сказать, миллиарды, миллионы уже мало интересуют. А -а -а. Вот. Ну, как бы я хочу. А, что, а что, будет твоим новым делом вот. ну, то есть видимо филантропия, благотворительность, да, или что-то еще? Все, да, и просто заниматься семьей, собой, там, так сказать, занятий много. Вот. я всем все доказал, я создал четыре бизнеса с нуля и все четыре были успешны, все четыре были успешны. Я не просто там какой-то там успешный банкир. Слушай, я там успешный а. торговец, успешный производитель пельменей, успешный пивовар. Я, я сделал успешный проект в своей жизни. И в разных, вот это очень важно, мало кто это понимает, что он там сериал-энтерпренер. Ну это круто, но я все в разных сделал. Это очень. То есть представь себе, торговля, производство, потом сказать, там производство и рестораны, и в конце концов банкинг, это совершенно разные вещи. Я себя везде проявил все всем доказал, но мне в общем и целом амбиций каких-то больше нет. Сейчас в Форбсе написано, у меня 5 миллиардов. Ну, как бы это все цифры. 3, 5, ну, то есть какая разница? Два Меньше бы не хотелось, продал бы за 2 бы свою долю, за два. А если продам за 5, еще лучше. Больше будет денег на благотворительность. Как-то я так рассуждаю. Ну, мне сделать сейчас 10 миллиардов, чтобы я стоил, я знаю точно, что я могу. Вопрос, mm. хочу ли я, Ну не факт, у меня нет этих, этих мотиваций. Mm. Хорошо, Смотри, я смотрел твой фильм на Первом канале, и, ну, первый, я тебе рассказывал тоже в твоем интервью о том, как я в свое время прорывался на Первый канал или журналы, и как они там отбрыкивались, но ты на Первом канале, и это очень круто, и это очень большой респект. Скажи мне, как ты пробился туда и что вот как, как случился вообще этот фильм? Потому что это очень важнейший способ да, продвижения вот этой истории про фонд, про новую инфраструктуру. На самом деле там, так сказать, РУСФОН такой есть, и они давно этой проблемой да. гематологии занимается. И вот когда они сняли этот фильм, потом они его, видишь, в док даже решили поставить, то есть это шире стало. И просто я думал, они фильм там где-нибудь ночью покажут, но они, они тайм, и... Нет, Если честно, вот как-то так все как всегда, хорошие люди, совпало, так сказать, и все такое. Супер. Смотри, вот дальше идем, знаешь, я тоже воспитывался, знаешь, мне говорили, что мужчины не плачут и что-то такое, да, и я в этом фильме видел, что ты плакал, Насчет плачет, ну, слушай, как бы я же не актер, это там Данила Козловский может заплакать по команде оператора или режиссера, чего уж там. А я заплакал, потому что я говорил про вещи, которые меня трогают. И, ну, в общем и целом. Ну, что Я до сих пор плачу, но не так много. Я первые месяцы очень сильно плакал. Что тогда, когда ты понимаешь, ты сидишь в комнате, три месяца я сидел вот в таком боксе, я, конечно, всем звонил, это должно быть позитивным, и говорил на зуме с ними иногда, естественно, WhatsApp, вообще у меня друзья первые три месяца не понимали, что я болею. А, привет, Олег, а что-то давно не видно. Да, я нормально, я туда-то уехал. Все. А я лежал на а -а -а. химиях, на страшных. Я просто не хотел грузить мир. А я сейчас скрывалась, честно, я не хотел эм, говорить, эм, что я болею. Вот. Но когда я лежал в этой трансплантационной комнате, в этой закрытой, там, нельзя было выходить, я сходил с ума, ты запахи не чувствуешь, цвета не видишь. И эта психология человека — это очень тяжело. Mm. Мне потом приходили психологи немцы и говорили, «Олег, это нормально, вот здесь, у нас говорит, здесь 18 трансплантационных палат, во всех люди себя так ведут, во всех плачут, во всех им плохо». Потому что mm. это хуже, чем тюрьма, это вот прям одиночка. Я не знаю, как Нельсон Мандела 27 лет провел, если это правда, потому что через где-то полтора месяца ты начинаешь просто, ну, охуево. Другого слова нет. Mm. У тебя желтая стена, у тебя туалет, и стекло, и все забронировано, и воздух фильтруется специально, потому что не можешь воздух, у тебя нет иммунитета, ты в нетропении так называемый находишься, у тебя ноль защиты, и воздух специальный фильтр проходит, окна соответственно задравлены, то есть ты даже свежий воздух, как пахнут листочки, у тебе ничего не разрешено, никому приходить к тебе нельзя, представляешь? И ты просто начинаешь сходить с ума, и у тебя, конечно, психозы начинаются, там все на антидепрессантах сидят, я антидепрессанты, скажу честно, не принимал, может, и зря, поэтому заплакал. Что изменилось в тебе, вот, если ты можешь э, констатировать это? Вот? Что изменилось? Я понял одно, что, что мы смертны. Раньше это было не очевидно. Вот я думаю, для тебя это в реальности не очень очевидно. Вот, Извини. Вот. Для меня это теперь очень очевидно, что мы уйдем, и важно, что после тебя останется. Я понял, что здоровье это самое главное, семья это второе главное, твои дети и жена, потому что все вот, они меня спасали, они рядом были, и я был важен. А друзья это не то, чтобы они разбежались, ну и все равно это для них вторично. Они не будут там, сказать, все бросать и лететь со всех стран мира, как мои близкие, и сидеть рядом со мной. Вот. Семья это важно. Имей семью, а, и живи так, а, как сказали, вот момента моря, да, как говорили римским императорам, думая о смерти, что, что после тебя останется. И мне вот это вот так все стало в последнее время, все вот это мышенное возни, что-то кто-то сказал, там блогеры поругались, кто-то чего-то там, Ксюша Собчак сказала, та сука, та это. Я, так, я вообще не читаю все это, потому что для меня это настолько суета-суета. -сует. Я понял, что люди с ума сходят. То есть я стал видеть, ценить жизнь намного больше и видеть главное. То есть, мне вот это вот все, там сказать, клипбекерство, там, кто что сказал, мне это вообще пофигу. Потому что ну, реально это не важно. Да, я знаю, что очень много людей живет, как это, что смерть это то, что бывает с другими, они думают только, да. Я ну, согласен. Не дай бог никому пришел да. пойти, как я, но я, <соспорядка> я свой урок выучил. Там ага. посмотрим, как Господь дальше распорядится мной, но мне кажется, я его выучил, и мне кажется, я должен что-то что должен теперь для общества сделать. Отсюда и благотворительность родилась. Конечно, я раньше занимался благотворительностью, но это не было на такой э, ага. серьезной и на такой методичной, на такой основе, вот как как я занимаюсь предпринимательством, да, сейчас это часть моего просто проекта, может быть, и одна из самых главных. Друзья мои, я еще раз хотел напомнить, что Олег организовал семейный фонд для поддержки людей больных лейкемией, для создания базы доноров, для обучения учителей, для того, чтобы люди, попавшие в трудную ситуацию, могли все-таки справиться с ней, с внешней помощью, поэтому те, кто хотят поддержать фонд, обязательно найдите Фонд Олега Тинькова, и присоединяйтесь. Это очень важно.